Добрый день! Хотя для всех подданных на западных и восточных окраинах Священного Царства сейчас уже глубокий вечер. Если быть точнее, 31 декабря 2021 года по Григорианскому календарю. Хоть и официальный новый 6068 год настанет в Эсгельде лишь 14 марта, мое обращение к подданным приуроченным к Рождеству Христову. спешу поздравить всех подданных а с с святых, для святым для всех нас праздник, и надеюсь, что вы проведете его в братья и для дорогих вам людей. Для нас, тем не менее, прошла очередная века нашей истории. Фактически, первый год существования сакрального Азгельдского царства, существующего в симфонии со всеми населяющими ее народами. Учитывая насыщенность прошедших за это время событий, было бы как не тактично и подвести на 6066 и первая четверть 6067 -го года были насыщенные события. В качестве главных объединений встречу с лидерами Канакова и Лавграда пожалуй, одним из важнейших союзников из государства на международной арене. Вечный союз наших народов никогда не ставился под сомнение, и мы надеемся, что ничто и никогда его не прервет. Были восстановлены отношения с Вальдрайхом, волею случая, ставшим врагом Священного Царства, на целых два года. Однако нам пришлось столкнуться и с угрозой в лице подмосковных лиходеев, непосредственно угрожавших жизни гельским подвигом. К счастью, хвалебные орды варварских страйкболистов даже не смогли дать достойный отпор небесной армии, победоносно шествовавшей в Лиддигинах, и вернувшие эти многострадальные земли в лону братской нам Теверии. Весь прошедший декабрь усилиями иностранного министерства Изгельди, наша держава установила контакты с первыми западными микронациями ближнего зарубежья, в числе которых находится, например, западная Латгари. И я уверен, что прямо в этот момент мы готовим подписание официального договора о взаимопризнании и установлении дипломати... дипломатических отношений с этой прекрасной страной латгальских изгнаний и изгнаний, которая нуждается в нашей поддержке. Тем не менее, мы не собираемся на этом останавливаться, ведь у нашей дипломатии никогда не было границ, и мы открыты к сотрудничеству с другими благочестивыми народами. Год был богат и на культурные достижения, так, эсгельдский фактор обзавелся собственной энциклопедией на базе Викифендера, а между культурными организациями эсгельдии и другой братской для нас державы, Фессолеона, была установлена более тесная связь, вплоть до дипломатических визитов в рамках альтернативных вселенных Хо и Лайдур. Плод этого сотрудничества мы наблюдаем уже сегодня. Вероятнее всего, на момент выпуска моего обращения с рассказом об удивительном путешествии эсгельдского монарха Арвелька VII Фессалион вы сможете ознакомиться в официальной группе соответствующих миров, базирующихся на площадке ВКонтакте. Ну и подытожив все вышесказанное, я еще раз хочу поздравить всех праведных людей с наступающим Рождеством. И Это касается не только подданных Эсгельде, Атимонты в Рижском Задвинье, и до Арвелькада или Псковского Кремля, где сейчас снимается данное обращение. С Григорианским Новым Годом я спешу поздравить братские народы Фессалиона, Канаки, Ланаярда, Лавгразии, Алсара, Вальдрайха и многих других, по праву заслуживших статус добрых друзей Эсгельдии. От себя могу пожелать самого ценного, что может быть в это время – мотивации на вершение благочестивых дел и крепкого здоровья для их реализации. С Рождеством и Новым Годом, друзья!